Всем привет! Вы на канале Зашумим. Сегодня я вам расскажу о установке электропривода крышки багажника на автомобиль Volvo XC60. Вот так вот выглядит штатная система открывания крышки багажника. Стоят два газовых упора. Нажимаете на, на кнопочку снаружи и тянете ее, его, саму крышку багажника, вручную. Что мы здесь делаем? Мы заменим два газовых упора на упоры с электроприводом, установим здесь кнопочку, а вот здесь вот поменяем петлю, которая будет дотягивать крышку багажника в момент закрытия. Комплект электропривода выглядит следующим образом. Это два электромотора, блок управления, петля с, дотяж... с механизмом дотяжки, комплект проводки, ну и кнопочка, которая будет установлена на крышке багажника. Работы по установке электропривода у нас практически завершены. По электрике у нас все подключено, модули все расставлены. Осталось сейчас сделать проверку и можно уже собирать. Давайте пока разобрано покажу, что у нас здесь и как. Значит, это у нас кнопка, которая потом будет стоять на, крышке, на, на декоративной части крышки. Здесь у нас блок управления электроприводом. Дальше у нас проводка пошла вдоль штатной. Заходит внутрь вот этой вот стоечки. Дальше пошла вот в резиночку в эту и ушла в автомобиль. Заменены у нас, соответственно, два вот этих вот привода, точнее, газовых упор. Теперь это приводы. Проводка из привода у нас уходит аккуратненько в крышку багажника. И также уходит в салон. А, точнее, нет, часть салона, часть э, на блок управления. Далее у нас э, заменена петля. Здесь у нас установлен блок управления этой петлей Это у нас часть проводки, мы, которую мы не задействовали Дальше, здесь вот по этому жгуту у нас пошел провод в салон Для того, чтобы подключить по коншине его А также к штатной кнопке, вот этой вот, которая также будет теперь открывать крышку багажника Сейчас мы машину соберем и потом я продемонстрирую, как все это работает в целом. Сейчас Максим покажет, как все это работает. Значит, открываем нажатием на кнопку снаружи. Крышка багажника у нас поехала вверх. Закрытие осуществляется кнопкой, кнопкой на крышке багажника с внутренней стороны. Система у нас с доводчиком. То есть когда багажник прикрывается, потом он дотягивается доводчиком с петлей. Также мы можем открыть нажатием на кнопочку ульта. И нажатием на штатную кнопку мы можем его закрыть. Также с этой кнопки мы можем его и открыть. Работа по установке электропривода у нас занимает в среднем где-то 4-5 часов. У нас очень большой список автомобилей, которые поддерживают комплекты электроприводов. Если в вашем автомобиле отсутствует эта опция и вам необходимо ее установить, можете к нам смело обращаться. Спасибо за внимание. До свидания.